Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видеоролике хочу вам показать небольшое обновление столов, то есть, которое касается их не конструкции, то есть это приятное обновление, с которыми я не мог с вами не поделиться. Для тех, кто смотрел мои видеоролики по этим столам, видели, что там использовалась столешница фанера десятка. В обновленной версии уже используется пятнадцатая фанера. Столы с десятой фанеры по-прежнему производятся. Их очень хорошо берут. Просто хотелось бы сказать о том, что имеем возможность также делать из пятнадцатой фанеры. Для тех, кто не смотрел мои видеоролики о этих столах, я оставлю ссылочку в описании. Вы можете посмотреть, как они очень быстро открываются, закрываются. На такой стол вы можете установить циркулярную пилу. И на уровне своего роста спокойно работать. И вам не надо наклоняться каждый раз, становиться на колени. Чтобы запилить коробочный брус, либо запилить наличник. В общем, намного удобнее это делать на уровне своего роста, чем это делать на коленях, то есть на полу. Спина меньше болит, вы меньше устаете. Так что подзадумайтесь, если вы все-таки хотите приобрести такой столик. Это очень удобная вещь. Также в конструкцию именно этих столов. Добавлены специальные замки, выглядят они вот таким образом. То есть это дополнительная стяжка столешницы с этой стороны и с этой стороны, что позволяет столу быть еще намного устойчивее. А также в комплекте обязательно идут вот такие вот промежуточные планки. Они здесь также прикручиваются болтами, если необходимо. Можно ставить, можно не ставить. К примеру, я на личном опыте скажу, что приезжая на объект, я их не устанавливаю. У меня их просто-напросто даже нету. Но ну, для клиентов, которые у меня заказывают столы, я их в комплект вложу обязательно каждому столу. То есть это дополнительная прочность стола. Стол сам по себе. Он имеет небольшое качение. Ну, это за счет того, что сейчас он не стоит просто на земле. Но ну, если это затянуть качения вообще не будет. Так, что еще хотелось бы вам сказать. Значит, очень много вопросов было. Используете ли вы ламинированную фанеру или нет. Ламинированную фанеру я не использую и использовать не буду. Почему? Потому что э, я считаю, что эта фанера намного качественнее, чем ламинированная. Из-за того, что это краснодарское производство. Она очень качественная, шлифованная. Материал береза Значит, ламинированная фанера производится в Китае и делается из тополя. А судить о качестве тополя и березы, это уже вам. Что 10 что 12 что 15 все они из березы. Уже не один мой заказчик меня поблагодарил. То есть люди, которые заказывают, оставляют свои отзывы в комментариях к моим видео. Номер моего телефона вы сейчас видите на своих экранах монитора. Вы можете позвонить по этому телефону написать мне сообщение в WhatsApp, либо же написать мне ВКонтакте, я всем обязательно отвечу. По срокам доставки это все также обговаривается отдельно с каждым заказчиком. Это стандартная комплектация стола. В стандартную комплектацию входит столешница без вырезов, без отверстий. Если вы хотите, чтобы у вас здесь была расположена еще циркулярная пила, либо как в простонародье называют ее обезьяной. Здесь она снизу прикручивается, и здесь прорезь для самого диска. То есть и чтобы при закрытии стола каждый раз не снимать пилу, сделан вот такой вырез. То есть пила у вас выходит наружу, скажем так, и стол прекрасно переносится. Также, повторюсь, по желанию могу сделать вам отверстие под циркулярную пилу, согласно вашим техническим характеристикам пилы, и перфорацию для облегчения веса но единственный недостаток 15 фанеры в том, что это дополнительный вес то есть э, столик из 10 фанеры весит 7 килограмм из 15 фанеры столик весит 10 килограмм по поводу доставки, я отправляю по всей России транспортными компаниями деловыми линиями ПЭК, Энергия, КИТ вот как бы с этим проблем нету, это по вашему желанию в зависимости от транспортной компании, которая находится у вас в городе. Итак, ребята, на этом, наверное, я буду заканчивать. Особо таких конструктивных изменений, как у детей, нету. Но в дальнейшем я, конечно, планирую сделать еще более усовершенствованный стол. То есть сама столешница будет шире, длиннее. Столик будет намного компактнее, чем на данный момент. То есть все это зависит от моего времени. В свободное время я это разрабатываю, делаю. Но ну, сейчас, к сожалению, очень много заказов. Очень много людей заказывают у меня эти столы. Поэтому люди вынуждены даже ждать неделю, пока я закончу те заказы и принимаю их не заказ. Подписывайтесь на канал, ставьте класс, кому понравилось это видео, задавайте свои вопросы. Также еще хочу отметить, что у меня в разработке многофункциональный шаблон для врезки замков, для врезки петель, которому на данный момент я не вижу аналога. То есть я вам не могу обещать, что прям завтра выйдет видеоролик с обзором моих шаблонов. Ну, по мере возможности я этим занимаюсь, разрабатываюсь. В общем, подписывайтесь, ставьте класс, пишите, звоните, заказывайте. Всем пока.